Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Сегодня тема социальная, так называемая культура отмена. cancel culture, ну, или canceling, как его называют, это в том числе бойкот, астракизм и так далее и тому подобное. А возможности общества, да, своих определенных членов общества немножечко так <coughs> отменить. Вот. С чем то связано? Ну, сегодняшние события, они очень четко нам показали, да, кто нам друг, а кто нам, в общем-то, совсем не товарищ. А, так называемая элита, да, которые вот, селебрити вот эти, вот, на них это очень четко видно. Вот, они, видимо, считают, что народ – это мазохист, что в них можно плевать, а он от этого будет удовольствие получать. Нет, народ не, маз, не мазохист. Да, народ у нас терпеливый, терпеливый. Часто он терпит многое. Вот. Но как только у него появляется возможность, он вас отменяет. И сегодня это четко видно, как народ отменяет вот этих всех селебрити своим рублем, в общем-то, да? Ну, негативом в соцсетях и рублем. А что вы хотели? Что эти селебрити хотели-то? Вот они странные. Им, их виллы там за рубежом в Майами кто покупает? Вот, допустим, Галкин там в Израиле. Или там Киркорову там в Майами, или где там они живут, неважно. Им эти виллы и яхты, кто покупал? Валерий Леонтьев? Может им Владимир Владимирович Путин купил? Нет. Им купил Иван Иванов, либо Маша Иванова, да, Сидорова. И каждый месяц оплачивают их счета. Ни Леонтьевы, ни Басковы, ни им подобные селебрики. Понимаете? А обычный народ, а эти товарищи, так называемые селебрити, да, они хотят с общества ништяки-то получать и поплевывать в общество. Ну, так не бывает, господа, так не бывает. Если вам не нравится общество, идите в пустыню, в монастырь. Нет, не уходят, хотят жить где-нибудь на вилле, греть косточки под солнышком, чтобы их обслуживали, получать ништяки, оплачивать свою недвижимость и, собственно, ненавидеть всех окружающих, да, конслить их, отменять. Общество отменили, но хотят с общества что-то получать. Как, как, как бы в одну сторону, вот, ну, паразитизм такой, ну, паразитировать хотя на общество. Да это не бывает. И что, соответственно, сегодня ныть-то, что их отменяют в этом обществе? Их отменяют по всем фронтам. Закрывают площадки, на концерты не ходят. Ну, это же очевидные вещи, господа. И вот этот институт, соответственно, отмены, ну, культуру эту отмены, надо развивать, это очень перспективное направление. Этим надо пользоваться. Закон вы здесь никакой не нарушаете, но указываете вот этим, так называемым, селебрити их место. Где они, собственно, кто они есть и где их место. Вот и все. И, кстати, здесь как раз вот этот момент, который многие удивляются, кто-то пытается как бы негативно выплеснуть в эту сторону, то, что в Китае сейчас вот этот индекс-то идет, да? Вот. Как он там называется, уже из головы, извиняюсь, вылетело. Ну, вы поняли, тоже индекс общественного мнения, что-то типа такого. Вот. Это то, то и есть, да. Там, правда, это все как, как обычно, как всегда, они это поставили просто на государственный уровень. Потому что если у вас там будет маленький индекс, да, то вы уже просто вам и банк кредит не даст, и в школу вы в престижную не поступите. То есть там все это на государственный уровень, вот и все. Но у нас пока не на государственном уровне. Вот. Мы как-то вот в России вообще все. Блин, ну, большие территории, много народа, и вот анархия не анархия, но. Ну, вот как-то вот все вот так работает, да? То есть, все-таки мы думаем своим умом, вот, а не шаблонами. Как-то у нас все вот так вот. Так что, друзья, развиваем культуру отмены. А различных селебрити э, просто э, прошу переоценить, просто пересмотреть, переосмыслить ваше поведение. Ну, не нравится вам, да, Иван Иванов и Маша Иванова, да? Считаете их какими-то недостойными себя? Вот. Ну тогда ништяков от них не просите. Идите в пустыню, в монастырь. Все. Все же по-честному будет, да? Все по справедливости. Вот. Либо, как говорится, сидите и не трендите, Не лейте вашу желчь и негатив. Потому что народ не мазохист. Он не получает удовольствия от того, что его считают быдлом. Вот так, господа. Ну что ж, автономные лица с нетрадиционной ориентацией, ориентации пищевой ориентацией, прошу прощения. До следующего видео.